с вами Ольга Зуманян и сегодня мы поговорим с вами, что общего между сексом и матрицей. Я очень прошу вас, напишите свое мнение в комментариях под роликом. На сегодняшний день очень много людей пришли в бизнес земли. Они понятия, конечно, не имеют, что такое матрица, что такое партнерские программы. Я всем вам, ребята, советую просто узнать и ознакомиться. И... Посмотреть, что такое прочитать в вашем браузере, забить поисковик, что такое матрица и какие бывают матрицы. Или же посмотреть ролики на YouTube-канале. На моем тоже YouTube-канале есть ролики о матрицах и какие бывают матрицы. Управляемые и неуправляемые. Сейчас пойдет именно о нашей компании, ребята. Идеальный маркетинг, идеал М. А наша компания это не инвестиции. Это не криптовалюта, это, конечно, не хайп. Мы являемся международной официальной компанией, где каждый пользователь интернета может ознакомиться, познакомиться с нами. У нас на главной странице сайта есть маркетинг наших двух основных площадок. У нас есть отзывы. У нас есть, вы можете познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации проверить эти документы, а посмотреть нашу дорожную карту. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов и 23 сентября, буквально ровно через неделю, нам исполняется годовщина, ровно год, как мы вышли на просторы интернета. Любая уважающая себя компания, она в течение всего времени развивается. А мы тем более, мы за год у нас... Уже 5 маркетинг-планов, это 5 партнерских программ. И 23 сентября на годовщину в 19.00 у нас будет старт новой площадки «Идеалбанк». А маркетинг этой площадки можно посмотреть у меня на канале. У нас также есть связь, личный контакт с нашей администрацией. Вы можете и позвонить, и написать в Телеграм, и в ВК, и позвонить на Скайп. У нас есть официальные группы и в Телеграме, и в ВК, и в Скайпе. Наше пользовательское соглашение, оферта, которое... Всем советую познакомиться. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, ребята, на наши отзывы. Те, которые партнеры наши ставят деньги, заработанные на вывод, и у нас подключено, конечно, нужно писать отзыв о нашей компании. Я только вот утром выводила деньги и написала отзыв о нашей компании. Но я всегда пишу, я специально даже не вывожу деньги внутренним переводом, а именно вывожу через платежную систему, чтобы можно было написать о своей компании. Я всегда добавляю свою реферальную ссылку, я добавляю свои контакты, любой пользователь интернета, если хочет почитать отзывы, и он всегда может зарегистрироваться по моей ссылке и связаться со мною. Я всем вам, партнеры, советую точно так же делать, как делаю это я. Это... В то же время это ваша реклама, вы продаете себя, вы продаете свою реферальную ссылку. А поэтому обратите на это внимание. Как я уже говорила, 5 партнерских программ, где деньги четко распределяются от партнера к партнеру. 100% в сеть. У нас нет ни на одной площадке абонентской платы. И у нас нет, не было и никогда не будет. У нас нет отчислений на администрацию нашей компании. А что такое матрица? Это бухгалтерский учет. А раньше учет ввели, а, бух бухгалтерия, бухгал, бухгалтерия вела, а, там целый был штат бухгалтеров. А сейчас а, просто а, один программист прописывает полностью, а, расписывает а, где деньги автоматически распределяются среди партнеров. Во всех матрицах есть конечно квалификация. Это э, пришел сам приведи три партнера, в матрицах нет пассива и поэтому каждый партнер должен научиться продавать себя, то есть свою реферальную ссылку. У вас как минимум должны быть три социальные сети. Это ВК, Калиостро, YouTube канал выбираете на любой ваш вкус, где вы любите работать, а, там, ну, Калиостро. Почему я в Калиостро? Да потому что там весь бомонт а, бизнеса. Поэтому а, я пользуюсь именно ВК Калиостро, YouTube канал, ну и вспомогательный у меня а, фейсбук. И, конечно, вы должны со своей развивать свои социальные сети, а, вы должны а, набирать свою целевую аудиторию на своей страничке а, и со своих страничек должны давать информацию информацию о своем бизнесе учиться продавать себя то есть свою реферальную ссылку. А, у вас как минимум должны быть три социальные сети. Это ВК, Калиостро, Ютуб. Ну почему Калиостро? Да потому что а, там весь на а, всего бизнеса. А, поэтому это самая распространенная среди бизнесменов а, социальная сеть. А, где вы? Со своих страничек даете информацию о компании. Вы общаетесь с людьми. Люди в бизнес приходят через общение. Необщительные люди крайне редко бывают успешны. Многих сейчас слышу такое, как «я не умею приглашать». Ребята, а кто вам сказал, что нужно в бизнес приглашать? Вы что? Поп-дива, рок-звезда? или подарочный сертификат на э, футбол. У вас не день рождения, у вас не свадьба, чтобы рассылать э, ваше приглашение. Вы интернет-предприниматель. Вы заключаете договор с партнерами о совместном ведении бизнеса. Вы заключаете договор. Еще раз говорю. Но никакие приглашения здесь, а вообще забудьте слово "приглашать". Вы можете кого-нибудь пригласить сходить в кино, пригласить в театр, но не в бизнес. Вы делаете бизнес предложение, и вы это должны четко запомнить. Выбросить слово вообще из своего лексикона "приглашать". Вы должны делать бизнес-предложение. А уже люди будут смотреть, как вы это сделали, бизнес-предложение, и пойдут ли они за вами или не пойдут. Здесь вот здесь вот вопрос. Значит, ни с ваших страниц не должно быть никакого спама. Вы должны. Не только давать, писать о том, что вот наша компания такая, такая, такая, а наша команда такая, такая-то, регистрируйтесь, никаких призывов, Скорей, залетай и, в то, и все в этом роде. Вы даете информацию. Вы дали, например, информацию о, о успешных людях, о чем-то другом, поговорили на своей страничке. И в конце добавили свою реферальную ссылку. А в конце рассказали о своем... Маму, конечно, никто никогда не отменял. А без рекламы деньги печатает, конечно, монетный двор. А мы с вами, интернет-предприниматели, мы обязаны делать рекламу. И поэтому каждый наш партнер должен уметь пользоваться рекламными площадками. и Они есть и платные, они есть и бесплатные. Поэтому вы сами выбираете, на каких ресурсах вы будете делать, рекламировать свою реферальную ссылку. Что еще хочу с вами вам сказать, что в бизнесе всегда нужны вложения. Всегда. Бизнес без вложений вы никак не разовьете. Вы покупаете бизнес-место. Я вам показываю на э, этой площадке, то ли за 750 рублей, то ли за половиной Вы покупаете себе бизнес-место и уже сами развиваете э, свой бизнес. Вы знакомите людей со своим бизнесом. Вы даете информацию. Нужно развивать, конечно, свои социальные сети, набирать себе целевую аудиторию, пользоваться инструментами а, и набирать себе целевую аудиторию а, и научиться пользоваться а, а, инструментами. Я чуть не забыла, ребята, а, что же общего между матрицей и сексом, да, или сексом и матрицей. А, ну что, и там, и там удовольствие. И вот я сейчас вам покажу именно на э, вот этом вот столе FastTrack, а как получить удовольствие. Удовольствие в бизнесе мы получаем от чего? От того, что от притока денег. Конечно. И я вам сейчас покажу площадки FastTrack. А сейчас разберем, как же получить удовольствие от матрицы. Итак, на этой площадке один рабочий стол. Где три места. Это первое место, это второе, это третье. А брони, как только вы купили а, бизнес-место, у вас открылся вот такой вот стул, и вы выставляете брони, нажимаете а, на первую и нажимаете на вторую. Вы дали информацию на своей страничке или же познакомились с другом или дали просто своему другу информацию. Он очень заинтересовался и, конечно, регистрируется по вашей ссылке, покупает за 750 рублей в это бизнес-место на площадке Fast Track И он именно станет. Пусть это будет, например, Сергей, да? Это Сергей. Сергей стал к вам. Этот Сергей стал и принес вам 750 рублей на баланс. Вот. Вы получили с Сергея 750 на баланс. Вы следующий. Например, рассказали Надежды, и Надежда говорит, да, мне очень нравится, а отдавай свою реферальную ссылку. Вы даете свою реферальную ссылку, а Надежда регистрируется, пополняет кабинет, заходит на площадку FastTrack и покупает себе бизнес-место за 750 рублей. Это стало к вам Надежда. Здесь реинвестное место. Открывается вот этот вот такой же точно стол. Вы летите туда к своему спонсору. Дальше даете информацию, знакомитесь, говорите, звоните. Звоните в скайпе, общаетесь с телеграме, говорите по скайпу. Вот, и у вас рассказываете о своем бизнесе. И у вас заинтересовался, например, кто? Да, пусть будет Григорий. Заинтересовался и говорит, дай мне свою ссылку. Я хочу поработать на этой площадке. Вы даете Григорию свою ссылку, он регистрируется, пополняет кабинет на 750 рублей, заходит на площадку Фастеры и покупает себе бизнес-место, за 750 рублей. Это у вас Григорий. Вы опять получили 750 с Григория. С Григория вы опять получили 750 рублей. Итак, смотрите, первый партнер Сергея, вы получили 750, а с надежды у вас открылся вот такой вот стол. А с Григория опять получили. Итак, у вас, вы прошли один круг, сделали. Вы заработали 1500. Если вы не будете давать информацию, если вы не будете никому рассказывать о своем бизнесе, о том, что есть такая площадка, где все деньги идут на вывод. У вас все деньги идут на вывод. С двоих вы получаете на баланс, а с третьего у вас открывается этот стол. Ну, я думаю, что здесь все понятно. Итак, у вас будет, ребята, вы будете дальше работать. Вы же, только три человека к вам пришло, а к вам вы опять даете информацию, а к вам приходит, например, Елена, пришла. И стала на это место. Вы опять получили 750. Пришел Иван. И стал на это место. У вас от Ивана пошел реинвест за спонсором. У вас открылся этот стол. Виктор пришел к вам, попросил ссылку. Он зарегистрировался по вашей ссылке и Купил себе бизнес места. Вам опять 750. У вас опять полторы тысячи на балансе. Итак, ребята, до бесконечности. До бесконечности. До бесконечности. До бесконечности. Сколько вы будете давать информацию? Сколько вы будете, а, и себе, например, поставили цель, что вы на этой площадке должны заработать, например, ну, давайте а, скажем, ну, давайте пусть 15 тысяч, да, а, пусть это будет 20 тысяч, 30 тысяч, поставьте себе цель именно на этой площадке заработать. У вас уже будет к чему стремиться. Вот вам удовольствие от матрицы. Все деньги идут на вывод. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать в личку. Я оставлю свои контактные данные, я всегда их оставляю под своим роликом. С вами была Ольга Арзуманян. Добро пожаловать ко мне в команду.